Здравствуйте, рад вас снова приветствовать на нашем YouTube канале Note В прошлом обзоре мы с вами рассматривали самую простую, при этом самую популярную профессиональную машинку Wall, Wall Supertaper или по простому тапок. Сегодня мы рассматриваем в общем-то практически такую же машинку Wall Icon икона, которая практически полностью повторяет по своим характеристикам тапок. Uh, Но у тапка было написано здесь на коробке самый мощный мотор. Здесь говорят, что вот еще мощнее, даже вот места для плюсиков не хватило. Ультрамощный мотор, в иконе стоял мотор V5000, здесь стоит мотор V9000, типа он еще мощнее. На самом деле там разница в мощности никак не ощущается в работе. Итак, ультрамощный мотор сделан в США, проводная регулировка длины среза. В принципе, все это было у тапка. Комплектация практически такая же, но изменился тип насадок. Давайте распакуем и все это посмотрим. Итак, инструкция, в том числе на русском. Почитайте обязательно. Гарантийный талон сертификат качества который ну не знаю как там предупреждение о том что ни в коем случае нельзя использовать на машинках вол жидкости для охлаждения машинок вол забавно ну и наконец комплектация здесь имеется также расческа стандартная которая у нас в магазине стоит 200 рублей ну вот она в комплекте идет сразу с машинкой она Недостаточно твердая, есть уловы более качественные, более дорогие расчеты, но вполне пойдет на первое время для работы. Само собой сама машинка. Не насадки, какого-то черта здесь насадки, не те, которые указаны на упаковке. Такой вот косяк, не с металлическими. А с обычными защелками. Упаковку я вскрывал при вас, то есть это на заводе. Изменили комплектацию без предупреждения. Ну что ж, замечательно. Имейте это в виду. Что не факт, что насадки будут с металлическими защелками. Могут быть обычные. Окей. Сама машинка точно такая же. Нож точно такой же с гармошкой для лучшего скольжения по коже влажной и для лучшего охлаждения нож не быстро съемный на винтах поэтому если нам надо его как следует почистить берем отвертку откручиваем потом ставим на место и долго пытаемся выставить нож правильно ну или делаем это очень быстро если сноровка есть нож с регулировкой длины среза регулировка от 1 до 3 с половиной миллиметров примерно зависит от того как вы его выставите, как какие расстояния между ножами будет но где-то так Мотор здесь индукционный на 10 Вт. Это довольно слабый мотор, несмотря на то, что 10 Вт целых. С какими-то очень густыми сильными волосами справляется достаточно плохо. С мокрыми волосами справляется еще хуже. Но справляется. То есть просто ведем помедленнее и любые волосы он срежет. Мотор здесь с регулировкой. Поскольку его мощность сильно зависит от напряжения в сети периодически приходится регулировать. Как именно регулировка осуществляется, я в одном из более ранних видео вам рассказывал. Вес машинки 620 грамм, длина шнура 8 футов или 2 метра 40 сантиметров, выключатель такой довольно своеобразный, но на самом деле очень хороший тем, что он никогда не забивается волосами. Если там волосок попал, выключатель щелкнули пару раз, и он работает как новый. Что еще рассказать? Ну, на этом, пожалуй, все. Кстати, внутри машинки что-то там гремит, не знаю уж, насколько вам слышно. Ну, вот такое вот замечательное качество вол. Насадки не те, внутри машинки что-то гремит. На этом, пожалуй, все. Если будут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях под видео, либо в нашей группе ВКонтакте. Не забывайте оценивать это видео. Палец вверх, если понравилось. Палец вниз, если не понравилось. И мне следует что-то изменить. Не забудьте написать, что именно изменить. Чтобы я вас снова не расстраивал. Ну и на этом, пожалуй, все. Пока-пока.